Ты сильно похудел, но улыбка все та же. Как я рада тебя видеть. А ты выросла, но, надеюсь, осталась такой же любопытной и любознательной.